Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, я адвокат и заведующий филиалом ДИКЕ Ростовской областной коллегии адвокатов. На своем канале я рассказываю об изменениях в законодательстве, о судебной практике и свое мнение относительно событий около правовой тематики. Сегодня поговорим о перспективах тотального контроля над гражданами и действиях властей в этом направлении. Отчасти эта тема была затронута в одном из предыдущих видео перевод денег с карты на карту, риски и последствия. В нем я говорил о том, что сегодня практически во всех государственных органах созданы соответствующие базы данных, и деятельность властей будет направлена на их объединение. В свете назначения на пост премьер-министра, бывшего налоговика Мишустина, его образование связанном с IT-технологиями, и соответствующем опыте, и его достижениях в сфере налогообложения и сбора соответствующей информации, я высказал предположение, что первоначальное объединение баз различных ведомств будет происходить в стенах налоговой службы. В своем видео я говорил также о том, что указанная тенденция присуща государственным органам во всем мире. Поэтому не нужно искать черную кошку в темной комнате. На мой взгляд, тотальный контроль за гражданами неизбежен, и это будет совершенно закономерным развитием общества. Помешать такому развитию ситуации могут лишь какие-то глобальные катаклизмы. Сегодня уровень развития современных технологий позволяет реализовать многие сюжеты, нарисованные фантастами лишь несколько десятков лет назад. Появление в живовластных структурах действительно специалистов, а не пафосных пользователей гаджетами от Apple, дает основание ожидать активных действий властей в данном направлении. Честно говоря, я не ожидал столь быстрого развития ситуации и воплощения в жизнь моих предположений. В какой-то степени этому способствует ситуация с распространением коронавируса и необходимостью целевой помощи гражданам, ну или ее имитацией. Конечно я слышал о теориях мирового заговора и о том, что коронавирус запущен в числе других в целях обеспечения тотального контроля над населением планеты. Я не разделяю в целом такого мнения. На мой взгляд, такая версия слишком сложна для ее реализации. Однако отчасти в такой версии здравое зерно все же есть. Ситуация с коронавирусом ускорит процессы цифровизации контроля за гражданами во всем мире. Ну и к слову, я не ошибаюсь, утверждая, что такие процессы будут лишь ускорены. Запущены они уже давно. Что же дает мне основания делать такие утверждения? Во-первых, события последних лет в части развития технологий. Оставим ситуацию во всем мире. Потребители моего контента в основном жители Российской Федерации. Поэтому посмотрим на события в нашей стране. Вообще известно, что за последние годы значительно повысился уровень оснащения всех населенных пунктов средствами видеофиксации. Практически во всех резонансных, уголовных или административных, Дел используется и довольно успешная информация с камер видеонаблюдения. Уже сегодня уровень техники позволяет в автоматическом режиме идентифицировать граждан, вызывающих интерес у правоохранительных органов. Дело осталось за малым – объединить существующие базы данных. И, во-вторых, новости на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. У всех на слуху попытки властей контролировать соблюдение соответствующих ограничительных мер с применением современных технологий. В числе видеофиксации это также попытки применения QR-кодов и иных методов с использованием электронных устройств у населения. Конечно на данном этапе такие попытки сложно назвать успешными, однако общее направление и развитие методов контроля в ближайшее время очевидны. Поводом же для моего возвращения к теме тотального контроля над гражданами послужили новости о соответствующих законодательных инициативах в Российской Федерации. С 23 июля 2019 года на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находится правительственный законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. 16 апреля 2020 года состоялось заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, и информационным технологиям и связи, в ходе которого был заслушан заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников. Он представлял позицию инициатора законопроекта. В своем выступлении Колесников пояснил, что предлагается создать реестр доходов каждой семьи в Российской Федерации. Необходимо отметить, что речь идет уже не об отдельных гражданах, а о семье – это уже совершенно иной уровень контроля за гражданами. В силу довольно размытого термина «семья» в юридической практике, а также необходимости учитывать все доходы каждого члена семьи, создание такого реестра возможно лишь путем объединения максимального объема информации о каждом гражданине. И это уже не предположение. Мои выводы согласуются с доводами господина Колесникова. Так, в ходе своего выступления он заявил, что приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков. Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, потом используя информационные ресурсы других ведомств можно будет рассчитать доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги, и оказывать, соответственно, правительству, президенту, иным государственным органам необходимую помощь. Так заявил Колесников, отмечая. В соответствии с проектом закона в Федеральный реестр о населении будут включаться базовые сведения – фамилия, имя, отчество, дата место рождения пол реквизиты, записи акта гражданского состояния, рождения или смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также дополнительные сведения о физическом лице, его семейное положение, родственные связи и прочие сведения. Ресурс будет формироваться Федеральной налоговой службой на основе сведений о гражданах и иных лицах, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти. Данные будут аккумулироваться и обрабатываться в центре обработки данных, который планируется разместить в городе Городец Нижегородской области. 17 апреля 2020 года запланировано голосование Государственной думы по проекту во втором чтении. Не исключено, что в ближайшее время закон будет принят. С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке в описании или на сайте филиала Дики. В своих видео я довольно часто высказываю мнения, противоречащие позиции некоторых блогеров, борцов за свободу. В большинстве своем их популярность основана лишь на провокациях зрителей. При этом я довольно критично отношусь к, таки, к так называемому большинству. Далеко не всегда количество подписчиков указывает на объективность информации в таких видео. При этом следую неизбежному и соглашусь с Уинстоном Черчиллем. Демократия – отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало. Поэтому, хейтеры, внимание, у вас есть повод записать свои смс-мысли в комментариях. Я считаю, что тотальный контроль государства за гражданами – неизбежная ступень развития общества. Более того, при его здоровом развитии, при наличии действительно правового государства, контроль государства – это необходимая мера. Так называемые свободы, о которых кричат различные правдоискатели, не должны нарушать прав и свободы других членов общества. Не нужно путать свободу со вседозволенностью. При этом Принцип равенства всех перед законом должен ее коснительно соблюдаться. Его нарушение – это основная проблема нашего государства. Современная Россия все в большей степени становится кастовым обществом. И если сегодня в законодательстве немного предпосылок для таких выводов, то не исключено, что в будущем их будет все больше. Например, в рассматриваемом законопроекте заложены нормы защиты отдельных категорий граждан.